Всем привет, с вами РМ Сервис. меня зовут Алексей, и мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалюты. Сегодня 20 день нашего отчета. Для тех, кто только присоединился и впервые видит мой ролик, в описании к ролику есть ссылка на, на все дни отчета. Так что посмотрите, пожалуйста, предыдущие отчеты, включая первый день. А мы переходим к нашему отчету. Видим, фермочка у нас сейчас стабильно работает, 21 час в использовании. И, ребята, смотрите, отчеты я переношу. Теперь я каждый день буду отчет делать в 9 часов вечера чтобы были ровные сутки вот смотрим по эфириуму дает 52 мегахэша по декрету дает 1052 мегахэша вот видите бывают и просадочки ну просадочки это скорее всего сейчас идет запись с экрана включенный тимвивер и как бы поэтому идет просадка а так 52 и 4 стабильная добыча Вот смотрим, прокручиваю чуть-чуть 52,8, 52,7, 52,8, 52,7, 52,7, 52,8, как бы все нормально, все стабильно. Так, закрываю тимвивер. Берем наши показания с таблицы, выплаты которые были с 31 числа. Вставляем наш калькулятор, заходим на сайт Warpoo, обновляем страничку и выписываем данные. Подтвержденный баланс 4 233 495 сатошей. прибавляем к нему неподтвержденный баланс, неподтвержденный баланс у нас составляет 217 151 сатош. И записываем наши показания в таблицу дохода. Сегодня у нас 19.09. Теперь записываем показания по декрету. Заходим на сайт CoinMine.pl, обновляем страничку. И видим, показания по декрету у нас составляет подтвержденный баланс 0,2144 декрета. И прибавляем к ним неподтвержденный баланс. Неподтвержденный баланс у нас составляет 0,005 декретов. И записываем показания в табличку. Получаем 0,2169 декретов. Теперь выписываем курс эфириума на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko, курс эфириума, обновляем страничку. И выписываем наши данные. Курс эфириума на сегодня составляет 16 543 рубля за один эфириум. То же самое делаем с декретом. Заходим на сайт CoinGecko, Курс декрета. Обновляем страничку. И видим, что курс декрета у нас составляет 1854 рубля. Так, записываем показания количества на майнинго эфириума по курсу рубля. Берем наше показание. 14 миллионов четыреста восемьдесят пять семьсот семь сатош и вставляем в конвертер валют курс эфириума и получаем 2396 рублей 44 копейки руб. то же самое делаем с декретом берем наше показание вставляем в конвертер валют И получаем 402 рубля 26 копеек. Так, как видим, сегодня курс у нас вырос на 200 рублей по эфириуму и на 150 рублей по декрету. Соответственно, добыча у нас составляет... За сегодняшний день мы получаем 156 рублей по эфириуму. И по декрету у нас получается... 52 рубля также смотрите в описании каждого ролика есть программа на которой я майню это Claymore 9.8 соответственно вы можете его скачать и попробовать на своем компьютере позволяет он вам майнить или нет или можете скачать программу на NiceHash где будет более детально показываться ваш профит доход в рублях там в долларах как вам удобно выставить то есть. Только не забудьте поменять кошелек эфириум и создать своего воркера. Все, всем большое спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, пишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Всем пока, всем до завтра.